А я вот все еще верю, что у мужском члене главное не длина, не толщина и даже не форма, а мужчина, который на нем болтается. Вот это самое главное.